Всем привет, задайте себе вопрос, что такое удача, ну в рамках Warface разумеется. Я уверен, многие сразу задумаются и вспомнят, например, о коробках удачи, о том маленьком шансе, который непременно есть. Но ведь этим все не ограничивается, потому что можно вспомнить о множестве других вещей, да, каких-то менее заметных, но такой халявный мозголомчик это тоже удача. Или еще что-то менее значительное, но очень приятное. Да даже вспомню те же конкурсы, которые у меня на канале очень часто проходят. И знаете, в этом видео я хотел бы рассказать вам о нескольких самых удачливых людях, которые мало того, что выиграли конкурс, они еще и выбили донат себе с подарочных кредитов. вы представляете? И причем золотой донат, это знаете, удача под 200%, а то и больше. И вот вам простой пример, это обычный парень, который выиграл 500 кредитов еще 2 года назад. Я тогда разыгрывал 3000 и делил их на 6 человек. Золотую эмку выбил с пяти коробок. Это просто охереть можно. Другое дело, когда среди почти десяти тысяч участников и даже больше, выпадал один счастливчик, и черт побери, в такой момент в переписке с ним ты понимаешь, что ты сейчас разговариваешь с самым, наверное, везучим человеком в парфейсе потому что выиграть такой конкурс это просто что-то нереальное. Следующий везунчик вот буквально недавно выиграл Айсвал в одном из конкурсов, ну и рассказал ему о торговой площадке, о том что я могу ему скинуть кредиты и он просто купит его, да кстати он о ней даже не знал, но вместо этого он крутанул скаут и выбил его с последних коробок, это просто охренеть можно. Это были только самые яркие примеры, на самом деле их гораздо больше, но есть еще пара интересных моментов, сейчас все покажу. Да, казалось бы, есть у меня определенная тактика, которую я часто пользуюсь, которую я показывал вам уже не раз, это если в двух словах. Мы крутим не более 15 коробок с одним оружием, да, мы просто испытываем удачу, и что самое интересное, мы крутим их медленно, можно по одной коробке крутить, можно по 5, то есть три раза по 5, например. И в данном случае я крутил коробки с ДП-12 радиация, тут осталось 8 штук, вот 5 я покупаю. И еще на 3 коробочки у меня есть как бы лимит, потому что всего 15. И что это, если не удача? Но это еще не самое интересное, потому что этим летом 2018 года самые удачливые пацаны это новички, которые начинают играть в Warface вот прямо сейчас. Вчера этим заинтересовался, решил проверить, и вот на что я попал. Специальная промо-страница, где я нажимал кнопку «Получить подарок». Вначале забирал аук серии нажимал еще раз. Выпадал золотой кейс, из которого вроде как 4 оружия разных совершенно можно получить прямо с момента старта. И это еще не все. Потому что после, перейдя на сайт игры в корзине предметов, я обнаружил кучу боевого снаряжения, причем на целый месяц. И далее уже авторизовавшись в игровом центре, зайдя в игру... На своем аккаунте я все это нашел Плюс еще товар серии не он за штурмовика За снайпера Альпина не он и вип-ускоритель целую неделю. Капец, раньше такого не было. Ну и ссылочку в описании я вам, конечно, оставлю на эту промо-страницу. И сам я, если честно, ни в каких конкурсах не выигрывал, но прямо сейчас могу устроить еще один, также на 5 доступов к новой Kiwi Быстрый Старт, либо кредит, это уже вы сами выберете. Для участия нужно просто подписаться на мой канал, подписаться на мою группу ВКонтакте и оставить комментарий под этим видео, все очень просто. Итоги уже в конце следующего ролика. Всем пока.